Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! С вами Надежда Соколова. Приглашаю вас на утреннюю зарядку 5 плюс 5. В проекте «Полезная привычка» за 21 день. Иногда для того, чтобы проснуться, нужно хорошенечко потянуться и размять суставы, что мы сегодня и сделаем. Утренняя зарядка для пробуждения суставов и обменных процессов. Поставьте стопы параллельно. Делаем вдох, тянемся вверх, выдох, вниз. Еще раз также вдох, потянулись вверх, вниз, выдох. И включаем в работу нашу голову. Голова вправо-влево, подбородок параллельно полу. Постарайтесь, пожалуйста, не задирать его и чувствуйте, что сзади у вас нет напряжения. Переводим кисти к плечам, вращаем вперед, 4 и назад. Четыре поворота. И снова включаем работу в голову. Разворот вправо-влево. Подбородок параллельно полу. Уводим руки вверх, в стороны. Разворачиваем кисти вверх. И небольшая пружина назад. Сводим лопатки. Растягиваем мышцы груди. Голова вправо-влево. Продолжаем пробуждать шейный отдел нашего позвоночника. Переводим кисти к плечам. Вращение. Уводим руки вверх, в стороны. Сводим лопатки, слегка пружиним. Отводим руки назад, раскрываем нашу грудную клетку. Еще раз также Голова вправо, влево. Кисти к плечам, вращение в одну и в другую сторону, чередуем. Уводим руки вверх, в стороны, раскрываем грудную клетку и небольшая пружина назад. Руки вперед, вверх, за голову, в стороны, вниз. Вперед, вверх, за голову. Раскрываем грудную клетку, вниз. Встряхнули руки, встряхнули плечи. Поворачивали наш корпус. Размяли наши колени. И теперь небольшая растяжка, тянем наши бедра. Делаем шаг шире. Разворачиваем стопу вправо, уходим в неглубокий выпад. Опираемся локтем на колено, согнутой ноги. Тянемся за рукой вверх, раскрывая грудную клетку и выполняем все в другую сторону. Старайтесь не заваливаться на ваш локоть, на вашу руку. Тянитесь за рукой вверх, раскрывайте грудную клетку. Возвращаемся в центр, вдох-выдох, собираем обе стопы и снова разворачиваем корпус вправо-влево. И теперь встречное движение локоть колена, По два движения. Правая рука, левая нога и наоборот. Еще раз так же. И уводим руки на колени. Разворачиваем плечи. Остаемся в небольшом приседе и разворачиваем плечи вправо-влево. Стараемся, чтобы таз оставался зафиксирован. Вдох. Сбрасываем себя вниз. Тянемся вниз, поднимаемся вверх, раскрываемся. И снова правое колено, левое колено. По два движения. Одна и другая рука. И снова разворот. Ну вот теперь добавляем разворот. И раскрываем грудную клетку рукой, тянемся вверх. Помним, что таз у нас зафиксирован, такая мельница небольшая. Уводим руки вверх. И переходим в небольшой присед таза, отводим назад, плечи вперед. Глубоко сейчас не садимся. Улучшаем кровообращение в области таза. И снова колено-локоть, колено-локоть по два раза. Разворот вправо-влево, мельница. Фиксируйте ваш таз. Тянитесь рукой вверх делаем вдох сбрасываем себя вниз еще небольшой присед руки вниз вверх вниз вверх последний раз также останемся внизу подтянемся но я уверена что вы не заметили как пролетели наши пять минут для тех у кого больше времени нет Всем хорошего дня. Собираемся на работу. Для тех, у кого время есть, продолжаем. Поднимаемся вверх. Останемся в приседе. Удержим это положение. Включились в работу бедра, ягодицы, не спины. Поработает спина, круглая спина, прямая спина, круглая спина, прямая спина. И снова разворот корпуса. Право-влево, таз зафиксирован. Разворачиваем грудную клетку. Раскрываем наши плечи, слегка увеличиваем амплитуду, переводим кисть к уху, таз остается зафиксирован. Продолжаем оставаться в небольшом приседе. Увеличиваем амплитуду еще больше. Разворот и рука. Одна и другая ушли. Оп. Возвращаемся в центр круглой спиной, поднимаемся вверх, делаем вдох, тянемся вверх, выдох, делаем выпад, уводим руки назад, раскрываем грудную клетку, стопы плотно прижаты к полу, колено впереди над пяткой. Сгибаем сзади ногу в колени, переводим руки вперед, округляем спину. Тянемся, подкручиваем таз, то есть стараемся поясницы тянуться назад. Возвращаемся в выпад и раскрываем грудную клетку. Тянемся. Переводим локоть на колено, тянемся за руку вверх. Тянутся и ноги, и раскрываем грудную клетку. Тянется плечевой пояс. Разворот в другую сторону. Отводим плечи назад, сводим лопатки. Приподнимаем пятку сзади стоящей ноги, руки переводим вперед, округляем спину, тянем спину, раскрываем грудную клетку, вводим руки в стороны, собираем лопатки, возвращаемся в центр, локоть на колено, остаемся в таком боковом путяжении. Теперь мы ставим стопы, раскрываем их на 45 градусов, у нас небольшое плие. И дальше мы вытягиваем корпус вправо, влево, вперед. Спина округлена, тянемся вправо, вперед, тянемся влево. И еще раз так же. Вперед, вправо. Ягодицы сильные, таз зафиксирован, колени не сводим. последний раз также возвращаемся уходим вправо тянемся вправо опускаемся ниже рукой к стопе переходим в центр тянемся влево локоть с колена скользит вниз Раскрываем грудную клетку еще больше. Вот здесь старайтесь посадить таз. Вводим руки вверх. Вот здесь наклоняемся вперед. Втяните живот. Очень важно не давить себе на тазобедренные суставы. Разворачиваемся в одну сторону. Можно перевести руку на ягодицу и тем самым смягчить напряжение в локте. Можно центр. Можно этого не делать, то, ведь, то есть оставить руку вверху и удержать ее вверху. Уводим руки в стороны, такой самолетик, тянемся вниз. Можно потянуться руками вперед. Колени могут оставаться присогнуты, не допускайте напряжения, перенапряжения в коленах, под коленками. Поднимаемся вверх и снова выпад. Тянемся. Боковая растяжка. Локоть на колени, грудная клетка раскрыта. И другая сторона также. Раскрываемся. Тянемся за рукой вверх. Возвращаемся в центр, делаем вдох. Выдох, стопы собираем. И на сегодня это все. Я надеюсь, вы не заметили, как пробежала наша утренняя зарядка. Надеюсь, вы получили удовольствие. И желаю всем хорошего дня. А также выполняйте зарядку, ставьте ваши лайки, пишите комментарии к этому видео и получайте в подарок книжку-дневник «Полезная привычка за 21 день». До завтра, друзья! Ваша Надежда Соколова.